Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья. Итак, с вами я, Ирина Глазерская, слипер гипнолог, автор методики Альфа. Помните, я вам говорила, что мы даже с вами разберем этот один пример Генри Форда, да? Так вот посмотрите, Генри Форд еще, помните его историю жизни, да? Он даже в школе не доучился. Он когда писал, и к нему журналисты приходили, он очень безграмотно писал, он говорит, зачем мне это надо, когда у меня есть служба, которая напишет грамотно за меня, мне нужно другое, я занимаюсь другим. И он пишет, что самые гениальные планы не стоят ничего, если их вообще не выполнять в жизни. А еще мне очень нравится его фраза, я хочу, чтобы эту фразу вы запомнили навсегда. Самый популярный совет заключается в экономии, но нет, не в экономии денег. Дорожите собой, любите себя, инвестируйте в себя. И это поможет разбогатеть самым наилучшим образом. Так вот, посмотрите в сетях. Кто инвестировал в себя, вот свеженькие, свеженькие, пресвеженькие. Помните, я вам рассказывала за Михаила Мудрика, который а, в Америке, который в Голливуде стал главным а, дублером Киану Ривз? Буквально на днях он звонит и говорит, Ирина Ильинична, поздравьте меня, у меня в Америке свой личный. Спортивный клуб, в котором и съемки проходят, и соревнования проходят. И я становлюсь очень богатым человеком. И где? В Америке. И таких примеров у нас очень много. А Алексей Митрофанов? Ведь он же нашими с вами тренингами стал самым-самым богатым человеком. Заработал быстренько миллион. И как сказал Генри Форд. Инвестируйте в себя, потому что вы этого достойны. И уверяю вас, нет нигде этих техник вообще. Эти техники только у нас.